Наконец-таки, елки-палки, начинается матч. Я уже практически уснул, уже немножечко устал и, в общем-то, возненавидел уже обе команды. В частности, слайд-гардиана, потому что последняя задержка была. Из-за него слайд. Лови сердечко. Ладно, я, естественно, не со зла никому ничего неплохого ни ни не желаю. Все, поехали. Короче, понеслась. А когда Саша, вроде сегодня говорил. Блин, нет, по-моему, кстати, ты сегодня этого еще пока не говорил. Ну, поножовщина за сторону. Удачи ребятам, удачи коллективам, и и пока непонятно. ФФ остался последний, давайте сам, ой, ФФ. Слава тебе, господи, не стал убегать, я уже испугался, думал, он сейчас будет по всей карте от них убегать, но нет. Нирвана выигрывают ножики, и теперь выбор страны. За ними они решают начать в слабой стороне, интересная решение, но я ни в коем случае его не осуждаю. Думал, Турики по 1.6 уже не проводят, да и сама 1.6, думал, умерла. Гарик, вот здесь вы ошибаетесь, как вы можете заметить по моему каналу. Матчи я комментирую с 2014 года. В общем-то, турниры по Counter-Strike никогда и не пропадали в итоге никуда, по факту. А так да, согласен с Денисом, еще и в Half-Life первые до сих пор люди играют. Нет, ты говорил, типа, сегодня до восьмой и ВК-пост был. А, ну, мэйби, мэйби, мэйби. Все, поехали, пистолетка. та ра та та та та та, -та. киллер, еще раз озвучу вам состав. Аленг, Слайд, ФФФ, Дуримар и слабый плеер. Команда Нирвана. Это Маячок, Тузов, Рарик, Тип и Андрей Александрович. Дуримар, Володя. Расчехляет свой могучий Глок. И уничтожает с него сразу первого соперника. И дальше отправляется подглядывать за своими оппонентами. Вот такой у нас мелкий извращенец Дуримар. Все. Его спалили за то, что он подсекает там под оппонентов. И в результате убивают. Рарих остается... Не Рарих, прошу прощения. Минус от Рариха. Ну, Аленку в итоге тоже, к сожалению, хоронят. К сожалению, для команды Хайрит Киллер, разумеется. Счет в пользу команды Нирвана. 1-0. Ну, теперь хайрат Киллер, собственно, без девайсов будут вынуждены так или иначе э, как-то сопротивляться с пистолетами. И на этот раз Володя Дуримар, он же капитан команды Хайред Киллер духовный наставник, убивает таки типа! Но, правда, тип успел забрать еще двух соперников... Володя было дело хотел подобрать с него девайс, но девайс подобрать не получилось. Ладно, все, хватит троллить Володю. Это несерьезно совсем. Давайте все-таки погрузимся в мир увлекательного Counter-Strike. Тем более слабый плеер умудрился-таки забрать Тузова и... и почти забрал Андрея Александровича, оставив ему треть лайфбара. Слабый плеер вместе со слайд Гардианом погибают и на табло 2-0. Если Дуримар... Дает 30+, плюс Богдан перестает пить. Все заскринили? Все запомнили? Видите, я три дня назад играл на Дэнди. От... <coughs> Дэнди штука хорошая. Ну, я, конечно же, сторонник лицензионного софта, поэтому э, сказал бы, что Famicom или NES, что-то из этого хорошее. <coughs> ну, а Дэнди, конечно, не более чем... Тайваньский клон вышеупомянутой консоли. Тем временем 3-0 экономически у команды Хайрот Киллер наконец-то подошли к концу. И давайте смотреть, что же сейчас будет все-таки происходить дальше. А дальше самое вкусное. Обоюдный девайсный раунд, 5 дефьюз китов и полный набор амуниции у команды Нирвана. Ну а Хайрот Киллер, естественно, без дефьюз китов еще бы они могли бы могли себе дефуза покупать. Непонятно вообще для чего. Свою же бомбу что ли дефать? Ну, там просто четыре калаша, дигл почему-то у слайд-гардиана и, конечно, какое-то количество гранат. Ну, посмотрим, насколько качественными стрелками будут Хайрод Киллер. Пока же размерные... Размены, простите, не в их пользу. Совсем, причем не в их пользу. Численный перевес за нерваной на одного игрока Дуримар! Именно так надо читать его никнеймы, никак иначе. Минус с ХАЕшки, ну и теперь Тип вместе с Андреем Александровичем Уже только Андрей Александрович Способный, возможно, вытащить А, возможно, не способны. А, Дуримар остался без глаз Остался без глаз второй раз Ну а Аленка тем временем, в общем-то, не сильно оказывает саппорт своему капитану Но капитану саппорт не нужен, он же, елки палки не просто так капитан Дурик, давай 30 килов, спаси молодого от алкоголизма. Ну, пока, кстати, вот скриньте. Скриньте быстрее, Дуримар на первом месте. Такое бывает исключительно раз в год. И, как вы понимаете, если сейчас такое произошло, больше такого в году не произойдет. Поэтому все болеем за Володю Дуримара. Ладно, <laughs> ну я не могу не патролить Володю. Не, на самом деле, при... чтобы вы понимали, Володя классный парень, как бы, я вообще... Ну... Как бы считаю его своим, так скажем, интернет-товарищем. Поэтому это добрый троллинг. Ни в коем случае не хочу его обидеть. Минус от Аленки. Рарих падает после перестрелки с своим соперником. А здесь Андрей Александрович отличным. Хотелось бы сказать с прейдауном. Но нет, здесь было две очереди. И, в общем-то, два килла. Тузов с Диглом. Мне вот интересно, был же ведь где-то в какой-то команде Тузов. Прям реально Тузов. Вот только я вспомнить не могу в какой. Но это прям был очень жесткий игрок. Ну, вот, ну хоть убей, не могу вспомнить в какой команде. Я его как еще с разминки увидел, вспомнил о том, что Тузов играл за какую-то команду. Но не помню за какую. Может быть, это вообще и не тот Тузов, но сам факт. А какой ник у Капитана Нирваны? Ну, я, к сожалению, этого не знаю, Виктор. Володя, кстати, вообще не токсичный. Да, кстати, это за это Володя отдельный вообще О, Ух ты, Слайд Гардиан! Жесткий хэдшотич и очень. Пытался сейчас, видели, как фликнуть голову соперника, но соперник очень быстро убежал. В результате всех этих действий нерванно теряют точку А. Тип вместе с Андреем Александровичем снова остаются вдвоем. И тут, конечно, тут, конечно хаешка от ФФ, и тип взрывается. А при этом, кстати говоря, по сути, ФФ своей хаешкой спас, возможно, своего тиммейта от гибели. Так как тиммейт не чекнул позицию типа. Андрей... Александрович. Дигл на руках. Слышит кучу топота и пока не может понять и сориентироваться, откуда все-таки ждать подвох. А подвох ждать стоит, поверьте мне, из малого квадрата. Ну, Андрей Александрович убивает Дуримара. Конечно, кто же еще мог получить звездюлей на вражеском сейве? Конечно, это был только Володя на это способен. 3-3. А вот, кстати, и сам Денис явился в чатик, если кто не знает, вот Денис Шевкунов, это администратор данного турнира Собственно говоря, вот такая вот его инициативка была провести данный ивентик, а может быть не его инициатива, но, короче, в общем, по всем вопросам к нему Кстати, Денис, скажите, что там с командой Блит? решили ли в итоге или не решили? FF. вот это уже был, кстати говоря, спрейдаун, кил. И маячок на этот раз вместе с Андреем Александровичем остается, Правда, слайд убивает последнего. И маячок один. А маячку, конечно, будет тяжеловат. Но, типа, как бы как это сделать? Я имею в виду засейвить калаш. Потому что о победе тут, конечно, глупо говорить. Хотя бы калаш бы засейвить. Ну, минус слайд Гардиан. Удивительно, что не минус Дуримар. А теперь минус ФФФ. А вот он, Володя бежит, Дуримар. Ну, Ну, я вы видели, я чувствовал, что это Володя Дуримар бежит. Володя, он всегда, понимаете, на раздачу звездянок прибегает первым. Просто ему обычно везет и ему не всегда достается. 4-3. Хайред киллер вырываются вперед на этот раз. Нирвана, к сожалению, ограничиваются пока что только лишь тремя взятыми раундами, которые удалось взять за счет победы в пистолетке. Но это хоть что-то, как минимум уже перспективы какие-то все-таки дат приоткрываются. Маячок убивает капитана команды Хайрат Киллер, Аленка разменивает и при этом также пытаются прорвать Мидл игроки Хайрат Киллер. А вроде бы Нирвана при этом не сильно-то уши против того, что к ним на Мид заходят э, игроки атаки. Тип 100 хп и МПшечка в руках. Ну, девайс, конечно, такой, который сейвить, то в общем-то, и не обязательно. Хотя, положа, положа руку на сердце, его и покупать-то было как бы и не обязательно. Но что, что было, то было. Уже теперь думать об этом не будем. 5-3 в пользу коллектива Хайрат Киллер. Нирвана не сдаваться, скандирует в чате Nevermind. И, в принципе, действительно можно с этим согласиться. Нирване, невзирая на то, что они проигрывают сейчас в несколько матч-поинтов, категорически, конечно, нельзя сдаваться. Рарих! Убивает ФФФ, но хорошая брошенная хаешечка от Аленки не позволяет Рариху отдать эту позицию и спастись. Маячок забирает прессингующего мидл слабого, слабого плеера. А еще и удается Аленку пережать. Вот это неожиданность. Но в игру включается слайд Гардиан, минус по Андрею Александровичу. Ай, отличная хаешка под маячка, и тип погибает от рук Капитана команды Хайред Киллер Валадимира... Валадимира Дуримара. 6-3. Хайред Киллер включились в игру с запозданием, но все-таки включились. И в целом, надо признать, что... Включились-то достаточно круто. p 90 появляется у слабого плеера. Еще более интересный выбор девайса, чем МПшка тогда в руках игрока Нирваны. Опачки, здравствуйте. А, не чекают достаточно читаемые позиции игроки. Хайред киллер, такое бывает. Ну, на, надо же налево смотреть, да? ФФ. ФФ, э, да вы чего? Серьезно? А, странные действия сейчас демонстрирует Хайред киллер, если игрок их прострелил в ФФ. Аленка в соло. Ну, вот вам, пожалуйста, Нирвана собрались. Я считаю, это можно считать... Э, тем, что ребята действительно собрались и готовы к какому-то отпору. Аленка отлично открывается на Рариха. Рарих вообще звезда в этом матче у команды Нирвана. Если бы не он, во многом, конечно, побед достичь бы не получилось. Хотя, положа опять-таки руку на все то же самое сердце... Что странного сделали хайрат киллеровцы? Они зашли на коты, увидели я на ящиках сверху подсаженного игрока и что, не догадались то, что он не сам туда запрыгнул, не гравитация ему помогла, а то, что его туда подсадили? То есть под этими ящиками есть еще один игрок? И это был как раз-таки Рарих, который забрал соперника выходящего из скрипа, а потом забрал ФФ и в конце еще и Аленку. Вот вам, пожалуйста. Пожалуйста. Профит от всех его действий. А, теперь же Рарих пытался забрать соперника на котах, но соперник на котах это отвлекающий маневр. Бомба-то в это время установлена на споте Б И Андрей Александрович... Дуримар, повернись! Дуримар! Чё ж ты такой, Дуримар? Не поворачивается, в результате погибает. И спрей от Аленки, попытка прострелить и все таки минус по Рариху. Рарих в этом раунде, к сожалению, не сумел спасти свою команду от поражения Но, будем честны Но ну не все же время рассчитывать на Рариха Другие игроки тоже должны же играть Двойной прыжок, да, точно, он именно двойным прыжком туда задакался Задакался, заджампился, вернее Немножко англицизма внесем 7-4, команда Хайред Киллер приближаются к победе в первой половине, но тут опять же, ох ты, дуримор, подрубил, просто подрубил, дуриморище, ух, Володя, какие головы сочные ставит сегодня, тип последний, тип на точке, нет, не на точке Б, простите, на зигзаге под окнами, если быть точным, ждет. Ждет. Слышал, вот слышал, что в доме кто-то ошивался, и никто, к сожалению, к типу решил не подходить. Не одобряю я такого поведения от команды Хайред Киллер, уж могли бы подойти, потому что ведь он ждал. Вот минус Слайд Гардиан, ну хоть один из команды хайрат Киллер нашелся добрый человек, принес девайс игроку обороны. 8-4. Победа в первой половине зафиксирована. Зафиксирована она за командой хайрат Киллер. Неприятненько для команды Нирвана. Но не будем забывать, что Нирвана играют сейчас в слабой стороне. И, по сути... То, что они проигрывают, вполне себе естественно Они должны давать камбэк э, во второй половине И вот там уже интереснее Александр, нажми тап, плиз, полюбуемся Владимиром Вот только что нажимал, пожалуйста, еще раз Володю потеснил товарищи его по команде Аленка Маячок, блестящий прием э, позиций На коте, на котах, простите В общем, просто уничтожил Дуримар при этом, кстати, тоже уничтожает не хуже Даблкилл Минус типы Андрей Александрович. ФФ разменивает погибшую Аленку. Погибшего Аленку, простите. И Дуримар с ФФ сейчас будут открывать коты и пытаться выигрывать перестрелки на точке А. Но остались Тузов и Рарих. И это ребята, которые, ну, в общем-то, амбициозные. Дуримар 100% подрубил. Шучу. Ну, конечно, не подумайте, что там действительно какой-то софт. Но, ну, прям настреливает, вы видите, да, как сегодня у Володи летит хорошо. 9-4. Просто зная, как обычно Владимир играет, сегодня у него прям летит зверски. Мне кажется, он получил плюс мораль в какой-то степени, зная, что сейчас будет э, за ним пристальное внимание. И <с> просто ваншот ловит Дуримар своей большой кочерышкой. 5 в 4. В меньшинстве капитан оставляет свою команду, но Слайд Гардиан готов как бы компенсировать ошибки капитана, хотя этого пока что недостаточно. Ну и как по итогу мы сможем заметить чуть позже. Нирвана все-таки выигрывает пятый раунд. Никому вообще ничего не помогает. Но я бы глянул демочку Дуримара, пишет Ксимаут. Дурик! Дурик! Это, наверное, первый случай вообще в мире, когда у Дуримара кто-то хочет посмотреть демочку. Просто все. <с> я не знаю. Это... это очень смешно. Это очень смешно. Да, нет, ладно, на самом деле, Дурик нормальный, чел. Даже не думайте смотреть его демочку. Он, конечно, вам ее скинет, но она будет чистая, я вам сразу на процентов говорю. Потому что Володю знаю уже, не помню С девятнадцатого года, если не ошибаюсь Может быть даже чуть раньше И даже близко никогда он, конечно же, никаким софтом не пользовался и... Даже, короче, просто не думайте об этом ну, последний раунд первой половины. Атака пытается занять э, точку А. В общем-то, это, конечно, дается не, не так уж и просто. Но с какими-то разменами, да, во всяком случае. Если уж не произойдет занятие, то... Ой-ой-ой, не попадает Аленка в Типа и из-за этого погибает. Оборона вроде бы берет игру в свои руки, но, черт возьми, за одну секунду гибнут сразу три игрока коллектива Нирвана. И Тип остается один против двоих. И как же теперь Типу выигрывать... Подобный клатч. А этот клатч категорически важен. Тип получает по голове 26 кп остается, но теперь уже сложно сказать о какой-то победе. Тип даже Фамас выбросил, вы видели. Нет, подобрал. А, Калаш подобрал. Все, молодец. С Калашом действительно шансов будет больше. На шифтах под дымами аккуратно пытается пройти в сайт. Заблудился в дымах и в результате все-таки получил по голове от Слайд Гардиана. 10-5 итоговый счет первой половины. Ну, я считаю, Хайред Киллер, конечно же, сыграли первую половину так, как и должны были сыграть. Ну и Нирвана в целом сыграли оборону неплохо. Очень хочется посмотреть на то, какая у них будет атака и как Хайред Киллер смогут выстоять против атаки команды Нирвана. Так что все впереди. Дуримар вчера играл же. Не-не-не, он вчера находился в спектаторах, так как был администратором матча, но точнее судьей. Из-за бага гранаты не отображаются. Да, у ХЛТВ есть такой неприятный баг. Периодически гранаты не прогружаются почему-то. Итак, Володя. Володя, капитан команды Хайр Киллер. Без шансов просто увольняет типа сейчас. Первая пуля в голову, вторая куда-то в плечика. Но самое главное, первая это в голову, а? А им включен? Саша, скачай, дым напишешь в ЛС мне. Так, хорошо. Дуримарище делает еще один минус а, и наблюдает за тем, как Слайд Гардиан умирает. Дуримар получает удовольствие, когда видит казнь своих тиммейтов. Он, как известно, вполне себе такой продавец качественный. Ну, поджим малого квадрата уже, само собой, дает максимум информации о том, что это не точка Б, и это позволяет команде Хайрат Киллер занять... Все возможные позиции для приема спота А, будь то коты, будь то мидл, будь то малый квадрат Наш дым, он густой Да я понимаю, я понимаю У меня есть густой дым, просто он э -э, Таймфакторовский э -э, Просто э -э, Я думал, у вас один дым, а вы умудрились Как-то просто придумать Придумать два разных густых дыма У меня одного стрим лагать начал Бесик, вероятнее всего, да Я смотрю, по, по превьюшке ничего не лагает Потерь кадров нет Команда Хайред Киллер выигрывает пистолетку во второй половине и, естественно, оставляет команду Нирвана без денег. Но мы все прекрасно помним, помним что Нирвана тоже выиграли пистолетку и следом еще даже два раунда выиграли. Так что это вообще ни разу не показательно. Маячок на ноге спокойненько забегает в точку Б. Там вообще никого нет. Перекати поле и только сверчки. Ну и, кстати, маячок нормально так кружок дал. ха Просто круг по карте пробежал, но Аленку все-таки удается забрать. Правда, остается один против троих, но уже раздобыл девайс. Так что тут перспектива все-таки есть. Вот это сейчас были лаги, но вы не думайте, это сам маячок лагал. Это не, не у меня трансляция. Это маячок лагает. Полагивает, точнее. Здорово, Саня. Удачного стрима, дружище. Ахи, приветствую. Большое спасибо. Приятного тебе просмотра. И минус от Дуримарича, дамы и господа. а В завершении капитан команды хайрат Киллер настреливает еще один киллочек. Кстати, идет со счетом 6 к нулю. 6 к нулю. Это просто жестко. Готовься завтра кодироваться, едешь. Ну вот, кстати, я не обратил внимания, сколько Дуримар настрелял за первую половину, но вот за вторую уже шесть. Тузов ваншотит ФФФ, э, -а, и здесь, конечно, задача Дуримара ни в коем случае не позволить забрать девайс. Но капитан команды Хайред Киллер героически сам погибает и отдает не просто девайс, но еще и как бы сам себя отдает. Однако Аленка и слабый плеер справляются с ситуацией, а у команды Нирвана вылетает пятый игрок, тип Тип решил покинуть ряды своей команды и возложить все, всю ответственность только исключительно на. -хо -хо -хо -хо. Исключительно на плечи своей. А куда они все? Они выбросили белый флаг, дамы и господа! Это Габелла! Unbelievable! Хайред киллер выигрывают техническим поражением ввиду того, что соперник ливнул. Вот это поворотище! Рарих последний. Мы ждали два часа, чтобы увидеть, как команды Нирвана наливают с сервера. Ну что, Рарих... Только Эйс... Только Эйс способен помочь. Дуримар просто морально... Просто... Я не знаю, как... Ладно, скажу как. Просто морально раз... Все. Ну, здесь уже говорить не о чем, собственно, баланс, который обычно вообще-то отключен по умолчанию на сервере. Привет, Денис! Автотимбаланс должен быть отключен. В настройках сервера надо прописать МП, Нижнее подчеркивание, Ау. Ой, да, МП, по-моему, нижнее подчеркивание, Авто-тим баланс 0. Ну, собственно, как бы все. Чё, 16.5. Дальше я не вижу смысла комментировать, потому что